Добрый день. Skin Master – современный прибор для ухода за кожей лица и шеи. Нежно очищает кожу и не травмирует ее. Разглаживает мимические морщины, улучшает циркуляцию крови и питает кожу. Прибор для пилинга Skin Master – это прекрасный помощник в уходе за кожей лица и шеи, который подарит ей свежесть, молодость и упругость. Разглаживает мимические морщинки, подтягивает овал лица. Возвращает кожу эластичность и здоровое сияние. Бережно отшелушивает мертвые частицы кожи. Убирает загрязнения, остатки макияжа и себума, Ускоряет циркуляцию крови. Вы навсегда забудете о проблемах, как морщины гусиной лапки, горизонтальные морщины на лбу, изменение контуров овала лица. Пять насадок для различных процедур. Даже если вы еще молоды, и ваша кожа находится в хорошем состоянии, не стоит пренебрегать уходом за кожей лица и шеи. Специально разработан для ухода за красотой и здоровьем кожи лица и шеи. Это уникальное в своем роде приспособление может не только замедлять процесс старения кожных покровов, стимулируя кровообращение в их тканях, но и способствует восстановлению упругости кожи. Прибор показал результаты, сравнимые с теми, которые дает дорогостоящая мезотерапия и ботулинотерапия. С таким средством вы можете позабыть о дорогостоящих процедурах и сохранить здоровье своей кожи самостоятельно прямо у вас дома. Заказывайте товар сейчас, ссылку на товар вы найдете в описании к видео.